привет привет и добро пожаловать на канал ирина степная сегодня я хочу вам показать Два слаймика, которых заказала я на китайском сайте и видео у нас называется Ожидание и Реальность. Поможет мне с распаковочкой сквиш. Я буду вам показывать слайм, как он выглядел на сайте, картинку и потом слайм, который нам пришел. Сегодня у нас достаточно недешевые слаймы, ссылки на них в описании под видео. И также ссылочка будет на вот такой вот замечательный сквиш. В форме какашки, очень классная игрушка, здесь вот написано логотип, так что скорее поехали а данный сквишек вкусненький будет нам в этом помогать и вот наш первый слаймик смотрите как он выглядит на картинке и как он выглядит вживую достаточно красивый слайм здесь у нас внутри губки и также еще вот такие вот красивые фруктики смотрите какая красота и давайте его откроем конечно же очень хочется его потрогать губочки такой у нас красивый слаймик с губками прозрачный, прозрачный и очень хорошо растягивается Пахнет приятно. Просто данному слаймику ставлю 5. Мне он прям по ощущениям очень нравится. Он растягивается, очень красивый. Так что данный слайм я точно вам могу порекомендовать. Очень красивый слайм. И сейчас с кексиком, с квишиком мы вам покажем еще один наш заказик. Смотрите, как он выглядел на сайте данный слайм. И смотрите, как он выглядит в жизни. Вот такой вот яркий, красивый слайм, который мы сейчас вместе с вами откроем. Давайте же его потрогаем. Очень необычный. Такая у него необычная текстура. Просто вау! Я прям мечтала о таком слайме. Класс! Такая необычная у него текстура. Такая необычная текстура, мне прям очень нравится. Такой слайм-песок. Хочет тянуться. необычный таким ранее не сталкивалась снежный какой-то слайд так что тоже вам его рекомендую вот потому что он очень необычный очень приятный с ним хочется играть очень классные баночки выглядит конечно очень красиво ребят Такой классненький слаймик. так что у нас сегодня с вами получился вот такой интересный обзор на два данных слайма. Мне они очень понравились, я вам их рекомендую. Ссылки на них в описании под видео. Хотите еще такие видео с обзорами слаймами, обязательно ставьте лайк. Я сниму для вас еще и буду заказывать другие слаймики. А сегодня спасибо вам огромное за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока. Встретимся в следующем видео.